Что такое? Забрался в сумку и лежит. Ты мой золотой. Сопит, пыхтит, мурлычет одновременно. Лёд. Ты мой миленький. Поспать решил? Ложись, да. День был трудный. Давай, ложись. Сам себе поднос что-то мурлычет, боюкает сам себя. Да. Ой, господи.